Вот она, разноцветная осень. Я приехала в Ригу. Давно я здесь не была. То есть была так миленько. Прохожу по мостику через канал. Столько воспоминаний, столько связанных с Ригой. Практически вся моя молодость прошла в этом городе. Вот, я не знаю, там вдали часы, это центральный вокзал. И тут вот потихонечку хотела дойти до университета, до своей алмамата. Не знаю, хватит ли у меня памяти телефона. Когда-то, когда я училась там, он назывался Государственный латвийский университет имени Петра Сточки. Сейчас он просто государственный латвийский университет. Все так хорошо по осеннему такой зеленый ковер и листочки лежат. Пока я ехала, сидела в автобусе, у меня было столько мыслей, связанных с воспоминаниями. Да, я даже вспомнила, вспомнила французские духи Шанель, которые мне подарил сын. В те времена у нас здесь невозможно было ничего уже купить. Все двигалось к развалу Союза. Все было грустно. <с> Непонятно, какие чувства были. Но он был в зарубежной поездке и привез мне, я была счастлива и очень рада. И сейчас еще у меня где-то стоят эти остатки духов. Да, молодость пролетала быстро. Да и вообще время-то летит кошмарно-кошмарно быстро. Ну, я, наверное... Тут стою на перекрестке. Сейчас я его преодолею. Зеленый свет горит. И перехожу в тулочку. А вот направо там вокзал высвечивается. Да. Все по-осеннему. Но все равно мои мысли заняты тем, что мне сегодня снимут с верхних век. Ну, вытащат нить. Не швы там, а нить. я, когда дома свалились, отклеились эти наклейки на веках, я подумала, что там такой волосик. Пыталась его потянуть, а он оказался не волосиком, а вот той самой ниткой, которой мне прищеплены мои веки. Ну, мне, собственно, Сегодня сказать-то больше нечего. Я уже говорю, что мои мысли заняты только одним. Скорее бы все мне здесь сделали. Бежать на автобус и возвратиться домой. Я сегодня провела целую ночь. Целую ночь практически без сна. Устала в два часа. Зачем? Не знаю. Включила компьютер. Углубилась. Углубилась в прослушивание информации. О как. Чирк-чирк-чирк-чирк. Только в какую сторону бежать. Не знаю. Везде горит красный. Где загорит зеленый, в ту сторону и потек. Ох, так.